Ну все, Федя, ⁇ баный рот. Ты у нас, походу, подкаблучник. Да ну нахуй. Ага, а ну-ка скажи что-нибудь. На подкаблучник скажу. Это наше совместное решение. Активация прошла успешно. Ну все, Федя, тебе без...